А погоню, организовать не, да, блять. какая погоня, о чем ты говоришь? Погоня, нет, не слышали. Вот, ну, может, типа, похуй, я... ты... ты в не зачитывать. Полиции. Может не зачитывать, Правильно, говорю. Приговариваю вас в террор... принудительных работах к принудительным работам, к сроку за такие правонарушения, как терроризм, э -э убийство гражданских. Терроризма не было. Нападение а, на столицу. На нападение... нападение на правительство. На 100 фуронов. Пизда ебаный. Я тебя убью нахуй просто. Я твою мать вырежу нахуй. Сын шаб... Собаки просто ебаный. Сын шаболды, блять. Боже, тебе такая бы пизда ты с не выживешь нахуй на этом острове. Ты завтра же с него нахуй просто улетишь нахуй. Я говорю, блять, я тебя просто буду уничтожать нахуй на этом острове. Я тебе сказал, сучка, что ты не выживешь, нахуй. Я тебе сказал, сука, ебаная. Ничего, собаки, нахуй.